Добрый день еще раз, уважаемые дамы и господа. Это наша четвертая встреча. И мне кажется, сложилась очень неплохая практика вашего знакомства с Россией, хотя вы и без того ее неплохо знали. Но все-таки организация и мероприятия подобного рода не может не идти на пользу. Я за последние годы лишний раз убедился, что... Дисциплина в средствах массовой информации и Европы, и Северной Америки весьма высокая. В... Внешних результатов от нашей встречи я не вижу по публикациям. Но я уверен, уверен, что знакомство с Россией, во всяком случае, помогает вам, помогает вам лучше понять нашу страну, вам лично. И поскольку вы специализируетесь на России в известной степени... В любом случае, мне кажется, это на пользу. И мы будем рады, если, если это знакомство и если понимание России вы будете транслировать своим зрителям, своим читателям, с тем, чтобы избавляться от стереотипов, которые еще сильны и которые мы и в России ощущаем среди своих собственных граждан. Уверен, и вы чувствуете это среди граждан западных стран. Конечно, для того, чтобы уйти от этих штампов прошлого, потребуется немало времени. Но вот такая работа, которая, которая организуется уже четвертый год, она, повторю еще раз, не может не пойти на пользу. В этом году как не заложили, вы занимались проблемой межконфессиональных отношений в России. Это одна из ключевых проблем в России. Была всегда и сейчас. Она не менее актуальна, чем в прежней десятилетии или в прежней столетии. Россия многоконфессиональная страна, и ее самочувствие. И экономическое, и и политическое в значительной степени зависит от того, как мы выстроим отношения между людьми разного вероисповедания. Вместе с тем, в России она, Россия складывалась как межконфессиональная страна с первых шагов своего существования. И если вы обратили внимание, у нас и православие, и российский ислам, и даже иудаизм. Они имеют, конечно, очень много общих черт и на протяжении веков сосуществовали в известной гармонии, развиваясь во взаимодействии друг с другом. При грамотном решении этих проблем такое взаимодействие разных конфессий не только может пойти на пользу, но будет способствовать укреплению страны и ее стабильности. В случае совершения каких-либо ошибок это может принять и неблагоприятные и такие извращенные формы и иметь неблагоприятные последствия. Но на, на протяжении веков Россия с этими задачами справлялась. Мне кажется, и мы выстроили достаточно комфортные отношения сегодня между конфессиями. У меня есть основания полагать, что так будет и в будущем. И естественно вас интересовали. Вопросы, связанные с предстоящими политическими событиями в нашей стране, выборы в Государственную Думу, выборы Президента Российской Федерации в марте следующего года. Я знаю, что у вас были встречи по всем практически этим вопросам и в регионах Российской Федерации, и в Москве. У нас есть счастливая возможность сегодня обменяться мнениями. Я с удовольствием выслушаю не только ваши вопросы, но и ваше мнение, суждения Ваши оценки сегодняшнего состояния России, ну и позволю себе высказать, разумеется, свой собственный взгляд на, на происходящее события. Владимир Владимирович, очень приятно с Вами встретиться в Сочи, и от имени всех моих коллег в нашей группе хотела... Признать наша благодарность, что вы выдали время с нами встретиться сегодня. Поскольку мы все здесь интересуемся Россией, и нам крайне интересно знать ваше мнение о многих вопросах. Which... Я хотел бы начать с вопроса который, как для журналистов и для тех, кто следит за Россией здесь и из за границы, это вопрос, по которому много очень говорят, обсуждают, это назначение вами нового премьер-министра. Я хотел бы спросить, почему именно сейчас? Не было ли более демократичным подождать до тех пор, пока выскажут свое мнение российские граждане на демократических опытов, подождать до этого, прежде чем назначать, вместо того, чтобы назначать раньше? И также, почему именно Виктор Зубков? Какие качества дали вам основания назначить его? И может ли он стать президентским, кандидатом президента, президенты, как вы сами восемь лет назад стали? Может быть, пост премьер-министра дает хорошие возможности для участия в гонке? Или, может быть, Вы считаете, что премьер-министр России будет просто признаком преемственности в этот предвыборный период? Что касается момента назначения нового премьера, то это ничего общего не имеет ни с демократией, ни с... Антидемократия – это вообще ничего общего не имеет с волеизъявлением граждан Российской Федерации, если под демократией понимать именно волеизъявления. Демократия неотделима от, от закона и законности, соблюдения закона всеми лицами, всеми гражданами и должностными лицами. То, что сделано мной по смене правительства, это... Находится в полном соответствии с действующим законодательством. Здесь нет никаких нарушений. Это решение в значительной степени носит технический характер. И, если вы помните, перед прежними выборами президента в 2004 году я поступил точно так же. И скажу вам почему. Вообще, был возможен сценарий, при котором... Смена правительства не было бы до выборов президента и до естественного ухода, до сложения правительством своих полномочий после выборов президента в, и приведения его к присяге в мае 2008 года. Но и мне бы хотелось, чтобы события развивались именно по этому сценарию. Но, к сожалению, члены правительства – это, прежде всего, люди, они, как я увидел, сбавили обороты в своей работе сегодня. Началось уже, начали больше подумывать о том, как будет складываться их личная судьба после выборов. Это, во-первых. А я бы хотел, чтобы правительство в Москве, региональные власти. И федеральные органы власти в территориях Российской Федерации, как швейцарские часы, молотили бы, не переставая, вплоть до выборов и сразу после выборов, в период между мартом и э, маем 2008 года. Мне нужно, чтобы это был работоспособный, отлаженный и хорошо функционирующий механизм. Без всяких сбоев и ожиданий. Без всяких передышек на отдых. Значит, поэтому я посчитал правильным сделать это сейчас с тем, чтобы расставить все административные и кадровые акценты, с тем чтобы показать всем людям, которые имеют шансы остаться в, в правительстве, остаться в министерствах, ведомствах работать и после выборов в парламент и после президентских выборов. Конечно, при условии, что они осознают свою ответственность и будут трудиться с полной отдачей сил. И наоборот, те, кто, те, кто уже готов сменить свою работу, перейти либо в другие ведомства, либо вообще заняться иной, иным видом деятельности вне Министерству министерстве и ведомств. лучше это сделать сегодня, провести необходимые перестановки и создать дееспособную команду в преддверии этих выборов и после них. Вот это побудительные мотивы того, что было сделано по смене правительства. Более того, более того я не подталкивал к этому премьер-министра. Премьер-министр сам принял это решение. Потому что он тоже человек ответственный, он, будучи руководителем этой правительственной команды, прекрасно увидел настроения, которые складываются в коллективе, которым он руководил. И, собственно говоря, сам пришел ко мне с этим предложением. Я с ним согласился, потому, потому что у меня у самого были такие же точно... В нашем мнении здесь с ним совпали, и мы сделали то, что вы знаете. Фродков подал прошение об отставке и назначен. Сегодня уже назначен за господина Зубкова. Проголосовало 382 депутата Государственной Думы. Это много. Не голосовала только фракция КПРФ. Все остальные практически проголосовали. Почему? Теперь вторая часть вашего вопроса. Почему именно Зубков? Зубков человек с большим жизненным опытом и с большим профессиональным опытом. Он, в принципе, в принципе, можно сказать, что он настоящий профессионал. Он администратор, блестящий администратор. Он человек с характером, но в то же время с большим производственным опытом. Вы знаете уже его биографию. Он более десяти лет проработал в сельском хозяйстве. Начинал с низовых должностей. Еще в советское время, как тогда говорили, его <соединяющие> бросили на самый, один из самых плохих коллективов. Это совхоз, который, в принципе, умирал тогда. Да? Он сделал его ведущим. И в тот период времени он сделал этот, это сельскохозяйственное предприятие, он сейчас скромный, не говорит об этом, я вам скажу, лучшим в Советском Союзе. Это был лучший совхоз Советского Союза. Ну, не за весь период, конечно, но за какой-то год он стал лучшим в Советском Союзе. Значит, когда это произошло, его послали работать в объединение совхозов, тоже в худшее. И он сделал его тоже одним из лучших. После этого он фактически, он не занимался идеологической работой. Он, он всегда занимался производственной работой, даже работая в партийных органах, потому что он был, был руководителем не просто об, отдела обкома КПСС в Ленинградске, в Ленинграде, он был отделом от, руководителем отраслевого обкома по сельскому хозяйству. Это производственная работа, потому что КПСС в то время, как вы знаете, в значительной степени был бы частью государственного аппарата. Потом он был председателем, первым заместителем председателя областного совета. Это тоже хозяйственная работа. А потом работал у нас в мэрии Петербурга. Затем был заместитель министра по налогам и сборам. И здесь начинается совершенно другая его постать. Он уже начинает заниматься финансами, причем на общереспубликанском уровне. Затем стал мини... первым заместителем министра финансов Российской Федерации. Мне в этой аудитории не нужно объяснять, какова квалификация людей, которые работают в министерстве финансов вообще в любой стране. Ну а работая в команде Алексея Ильича Кудрина, там, судя по результатам экономической деятельности, можно сказать, что эта команда высокопрофессиональная была всегда на протяжении последних семи лет. И Виктор Зубков – один из членов этой команды. И ему было поручено, именно ему было поручено в силу его личных качеств, он человек исключительно порядочный, ему было поручено создать новую структуру. Росфинмониторинг, ну или, другими словами, это финансовая разведка, как во многих странах называют. И здесь он тоже проявил себя с самой лучшей стороны. В его ведомстве и у него в руках огромный массив информации финансового характера. Это прежде всего аналитическая служба, которая собирает сведения из финансовых структур, из правительственных организаций. Огромный массив информации. Ни разу, я хочу это подчеркнуть, ни разу Виктор Алексеевич Зубков не воспользовался этой информацией в неблаговинных целях. О чем, в общем, предпринимательские круги России многократно говорили до того, как мы приняли решение создать эту организацию. Ну, люди боялись, что в условиях современной России такая концентрация конфиденциальной информации в одном органе может негативно влиять на бизнес. Этого не произошло. За все годы работы в ведомстве Зубкова не было выявлено ни одного случая коррупции. И в то же время эта служба работала эффективно. По ее материалам за последние годы возбуждены уголовные дела в отношении нескольких тысяч человек. 520 или 521 лицо. В отношении 521 человека вынесены обвинительные приговоры судов. Это количество сопоставимое за тот же период времени с количеством лиц привлеченных и уголовной ответственности и осужденных судами в ведущих европейских странах. В Соединенных Штатах за этот, за этот же период времени в два раза больше осужденных. В европейских странах 500 с лишним. Вот все это вместе взято. И послужило основой для принятия решения. Я считаю, что вот, э, достаточно ответственный для России период, во всяком случае, предвыборной ситуации в России, нам нужен, востребован на этом месте. Именно такой человек. Высокий профессионал, человек порядочный, уравновешенный и, если хотите, мудрый. Теперь может ли Виктор Алексеевич Зубков принять участие в президентских выборах 2008 года может так же, как каждый гражданин Российской Федерации. Естественно, он не рядовой гражданин Российской Федерации. С сегодняшнего дня он не просто глава Росфинмониторинга, но и представитель правительства Российской Федерации. Он отвечал на этот вопрос журналистам вчера или позавчера. Он прямо сказал, и мне кажется, сказал правильно, он сказал, что я перед тем, как переходить на вышестоящую должность, всегда в своей жизни доказывал сам себе и э, тем людям, с которыми я работаю, что я добиваюсь положительных результатов прежде всего на том месте, на котором я работаю сегодня. И если результаты моей деятельности на должности Председателя правительства Российской Федерации будут меня удовлетворять, будут удовлетворять граждан страны, то я не исключаю, сказал он, для себя возможности баллотироваться на должность президента России в марте 2008 года. Он не сказал, что он будет баллотировать, он сказал, что не исключает такой возможности. Я думаю, что это взвешенный, спокойный ответ. Действительно, сейчас трудно сказать, надо, надо ему еще поработать. И в достаточно сложный период предвыборный и пройти выборы хотя бы в выборы в Государственную Думу ну, там видно будет. Если вы обратили внимание, ну, год назад, там полтора еще говорили, что у нас такое голое поле, и неизвестно выбрать неизвестно, кто будет. Сейчас называют уже как минимум человек пять, которые реально могут претендовать на то, чтобы быть избранным в качестве президента России в марте 2008 года. Ну, если появится еще один реальный кандидат, значит, у народа России будет возможность выбрать из нескольких человек. Ну, и, кроме того, на результатах президентских выборов так или иначе, косвенно хотя бы, будут влиять, будут влиять результаты выборов в Государственную Думу в декабре этого года. А этим выбором, конечно, будет предшествовать острая полемика политическая и партийная борьба. Чем она завершится, посмотрим. Ну, а там дальше будет видно, что произойдет в марте. В последние недели э, на международных финансовых рынках э, происходит полоса нестабильности. А российские рынки все больше и больше включаются в международные экономические процессы. И то, что происходит в мире, на них влияет все больше и больше. На российский рынок зашли иностранные инвесторы, портфельные, прямые инвесторы. Как вы думаете, то, что сейчас происходит, каким образом это может повлиять на российские финансовые рынки, и может ли это повлиять плохо? Конечно, вы... Вы уже сказали, и я с вами полностью согласен, российская экономика все больше и больше становится частью мировой экономики. И все позитивные и негативные стороны этого процесса, они, конечно, характерны для российской экономики. Они присущи, и мы уже чувствуем на себе, повторяю, не только позитивное влияние, происходящих на мировых рынках событий, но и негативные тоже. И когда рынок э, ипотеки в Соединенных Штатах качнулся, то это, безусловно, отразилось и на нас. И мы сразу же мы сразу фиксируем на, на, на рынках на следующий день, а то и даже в этот день, влияние этих, этих событий. Что можно от этого ждать? И есть у нас какие-то опасения. Больших опасений нет. И я скажу, почему. Потому что, если мы вспомним печальные события 1998 года, то, то и посмотрим, что тогда происходило с экономикой Российской Федерации, в каком она была состоянии, если мы посмотрим на экономику России сегодня, то мы увидим, что это совершенно две разные экономики. Тогда российская экономика была очень слаба и в высшей степени уязвима. У нас был огромный государственный долг. Мы сидели на долговой игле МВФ, Мирового банка. Мы еще больше, чем сегодня, зависели от нефти и газа. У нас были минимальные золотовалютные резервы. Мы не могли тогда, в тот период времени, даже если бы хотели, проводить столь либеральную экономическую и финансовую политику, которую мы можем позволить себе сегодня. И мы были очень далеки от того, чтобы не только заявить о том, что наша национальная валюта является свободно конвертируемой, но еще дальше от того, чтобы это сделать. Что мы видим сегодня? Сегодня соотношение внешнего долга России и золотовалютных резервов, резервов лучшее в Европе. И само наличие этих золотовалютных резервов, конечно, является известным гарантом нашей стабильности. Мы за это время последовательно снижали инфляцию. Как вы знаете, она еще достаточно высока, но все-таки, если посмотреть то, что, на то, что было в 1999-м, в 2000 году, я уже там точные цифры не помню, за 40% было. Сейчас, это, думаю, что 8, ну, 80 больших будет по этому году. Тоже много, конечно, но это не 40%. Так, значит, мы, это нам позволило значительным образом расширить объем российской экономики. В ВВП страны растет ежегодно около 7%. Сейчас уже семь и семь. Это тоже элемент стабильности. Мы, мы перешли к, к полной конвертируемости рубля. И такие успешные, казалось бы, в экономическом смысле страны, как, допустим, Китай, они... С чем мы поздравляем наших китайских друзей, у них действительно ошеломляющие успехи, но они пока не перешли к свободной конвертации своей валюты. А мы это сделали. Мы либерализовали, мы все, сняли все ограничения по движению капитала. И более того, у центрального банка еще были какие-то сомнения, и они оставляли определенные инструменты по резервированию и так далее. Но после консультации мы все-таки пришли к выводу о том, что эти ограничения можно снять досрочно. И мы это сделали в прошлом году. И как, как показала практика, это, в общем, положительно отразилось на, на экономике России. Мы сразу констатировали огромный приток, в прошлом году это был 41 миллиард, в этом году в первой половине уже было 70 миллиардов, чистого притока долларов. После известных событий на североамериканском рынке мы увидели небольшой отток спекулятивного капитала в районе 9 миллиардов, но это, это нормальное регулирование, здесь ничего особенного нет мы ожидали потом он, он кстати этот отток остановился, сейчас опять приток вот все это плюс принятие ряда других законодательных решений на мой взгляд на мой взгляд создали весьма стабильные условия для развития российской экономики цены на них растут при этом, при этом если мы возьмем рост посмотрим вот из этих 7,7% роста ВВП, то мы увидим, что доля перерабатывающих отраслей экономики значительно увеличилась по сравнению с прошлыми годами. И это тоже говорит о том, что нам удается решить одну из главных задач российской экономики диверсифицировать ее. Это тоже элемент и признак стабильности. Все это вместе дает нам полное основание считать, что, что несмотря на известную зависимость от происходящих на мировых рынках событий, нам все-таки удастся сохранить стабильность и обеспечить развитие.